Студенты Казанского федерального университета продолжают покорять научное поприще. Младший научный сотрудник НИЛа космической навигации и планетные исследования стратегическая академическая единица «Островызов» Казанского федерального университета Алексей Андреев представил на конкурсе свой проект и стал лауреатом. Моя работа она посвящена созданию системы ГЛОНАСС на окололунной орбите, потому что сейчас это очень актуальная задача в свете предстоящих российских лунных миссий, которые намечены на период с 2019 по 2025 год, годы. Точнее. И у нас уже есть неплохой задел в этой сфере, поэтому удалось представить те наработки, которые у нас есть на этом форуме, Конкурс проходил в рамках конференции "Форму Космос взгляд будущее, организованного Федерацией космонавтики России с участием Ингостра, Госкорпорации Роскосмос, Объединенной ракетно-космической корпорации, Национальной исследовательской университета МАИ. Финал состоялся в Москве. Тема эта она имеет вполне конкретную цель, и, в общем-то, много работы еще предстоит. Поэтому планирую развиваться вот в, этой, в этом направлении. Планирую защитить диссертацию по той тематике, которую я начал еще в магистратуре. В 2017 году научные достижения Андреева были отмечены двумя стипендиями академиков Российской Академии Наук Раальда и Ренада Сагдеевых и Академии наук Республики Татарстан. Кроме того, Алексей стал победителем конкурса Студент года КФУ-2017 в номинации Лучший аспирант в области естественных и физико-математических наук. Диана Шилова, Леонард Валитьяров, Универньюз.